1 июня День защиты детей Вот мы на Становом Ветер а Ветер дует. Да, волна Девятый а волк. Да, у нас литературный кружок Есть такое дело Вот она Вот, наоборот, так вот Ну, в смысле, туда-туда-туда Еще удочки сюда выставил Ладно, все, хорошо Ну, по-любому снимать надо ну, Потом сюда другую рогатульку поставим тянуло и все нет ничего все на водой надо в обязательно убежать все на другой дороге ты не знаешь только в берег и бегает так. но если еще и тут Все обидимся. Пацак, пацак. Э, э э вокруг палки -то. зачем мотаться? Просто... Э -э -э -э. блин. Так, подкрепай к Палке. Она взяла и зацепилась. Да. ладно. у нас очередная размотка что будет не знаю но мы идем прямо на нее она почему-то как -то в этот раз против фетра пошла и... так даже и не знаю есть чего-то Размотка, просто размотка. Не, брова, видишь? Сила. Для тех, кто не в курсе. Мы с Виталиком снова.. привет! Чё, привет. Да. Мы снова на стандалом. У нас очередная размотка. Очередная. очередная. очередная. Что Четвертая. Да, что нас ждет, не знаю. Что нас ждет? Кто там сидит? Может быть, там тоже что-то ждет. Кто его знает? Ну, что-то... На да, да, на большее. На, больше, на, на данный момент у нас нет живцов, поэтому мы их поймаем потом и пройдем, и наживим. Да. Ну, Виталий, как все равно должен быть готовым, с починенным... Да, э... готов, Хоп. Тянем, потянем. Ну рыбку она выплюнула. Не хочет идти, а надо. Фига такую сорожену. Где ты подсакну твой? Ты же должен поучаствовать? Да. ты же должны с ней побороться по взрослому. Виталик, ты молодец, ты лучший. Подсак, отнимательный, почему? Никуда тебе от него не уйти. Так, сюда мы рогатку все равно тоже впендюрим. Тут у нас... Здесь седать? У нас, похоже, через одну там он тоже, да? По-моему, он Тут нет там, да? мы уже идем против... О, она здесь, она очень энергичная. Виталику нужен подсак. Ну, чтобы что не то ни стало, она уже чувствует Ха-ха, тетя Люся, смотри, какие щучки-то маленькие Нам даже а не не поделиться обширные, обширные. Ну, для копчения вообще самое то Очередная размотка, интересно, понадобится нам подсак? Интересно, вам понадобится нам ну, не шевелятся. не не мы просто подплываем и проверяем, берем. Если есть, снимаем. И, на... и кино снимаем. и дырку снимаем Опять, опять идет мимо. Нет никого. Холостой. Рыб нет. Рыбу съели. Щуки. Голодные Но щуки. закаюсь, да, Замотано. Перемотано. Как-то непонятно. И, блин. зачем Блин, пожевала. Что-то нам тут опять пришло. О, похоже, что глубоко она ушла. Блин. Вон она куда ушла? Блин. Так, уже жизнь стала веселее. 4-5. Ну пока что вьешь. Счет, О, да, разводка полу да. чего-то. Она могла класть утащить просто да походу ходу закорягу завела и отпустила О, уже начал грызть мы тихонько подкрадываемся подкрадываемся чтобы мне спугнуть вот. Вопрос в том, что там нам готовит этот крюк? Какой счет Мы наконец-то, блин, будет, будет. Прикидывается, прикидывается, где его нам счетчик установить? Кого просто кидем? Не знаю, если она только что попалась, может еще, блин, ну на закорягу 6? Мы все-таки с тобой, Йоккор. Он куда-то пропал. Мы следим с Виталиком. Пытаемся что-то половить. Да, ловится по нему успехом. Практически у одного Виталика. Не наговаривайте, не надо Да. Такая вот ничья рыбалка. Ловим живцов чтобы скормить их Но они, похоже, об этом не знают. Да, никто не договаривался ну, Ладно, хоть ветер стих так. Понимаешь, на трезвую голову плохо вспоминаются стихи и песни А так это самое Выпил стопочку Даже если слова забыл, Придумал Приходу новые, да, <laughs> и еще круче, чем у автора. так Вот только включил камеру и поддувал, и все, и нас, и нас понесло. Как этого, как Остапа, да? И тут Остапа понесло. тут рыбы нет Далее у нас с тобой сегодня бонус к вечеру может быть счет то должен меняться постоянно да да Лучше я, конечно, впереди, так-то разворачиваю, но ну, он спин бросает. А, смотри, как баба. Нет, его надо. Блин, она отпустила. Тоже отпустила. Как она догадывается-то? только что поймал на новый воблер большую такую щуку вообще. О, спасибо тебе, становое. А? <свист> ведро нам все отдать. надо нам такое большое ведро. кабанов? У нас кабаны все. Такой немаленький. Четыре таких. Чумасенькие. Чер не поставили живчика. еще размотка, еще неоднократно. Да-да-да. Чудо-юда, ты портом так боком встань вот так вот это что за Стоп видео.